Как разводить? Какой процент корневин? Корневин разводить, там написано 10 грамм на ведро воды. Поливать, я в лейку спокойно набираю и по сеницам прохожусь, на квадратный метр одна лейка. То есть 10 литров воды корневин разводится. Опять же по корневину, корневин сейчас нужно брать и у проверенных тоже поставщиков, поэтому э, всем надо знать, где брать корневин, потому что ну, корневин сейчас поддельный, много, много поддельного корневина. Он должен пениться, он, однозначно. Ну и... Главное от него эффект Какой корневин поддельный, я сейчас подделываю все Все подделываю, поэтому Весь корневин может быть поддельный, а может и хороший Надо брать у производителя, именно у производителя Кто производит, созваниваться с производителем и я думаю тогда будет эффект и для растений, и для вас есть 5-граммовый корневин разводится на 5 литров, то есть 1 грамм на литр 1 грамм на литр и довольно таки нормально если циркон идет там 1, 1 миллиграмм по моему на 10 литров то корневин идет так ну это корнеобразователей корне много на самом деле ради, ради фарм хороший хороший ну дорогой корневином намного я привык к корневину корневином всегда пользуюсь для черенкования корневин ну все пересмотрели много я пересмотрел многое, и своей позиции по черенкованию и только замачивать корневину а пудрить ножки, корни не стоит. Корневину вообще только поливать. Под корень поливайте. Большие растения. Я как-то елку выхаживал, я выливал по 2-3 по ведра через каждые 10 дней корневину туда. Двухметровую елку. Выходил, да. Ну, будут вопросы про корневину пожалуйста задавайте под этим видео я еще расскажу конечно ну это вопрос в принципе там инструкция есть написано все а где взять я вам советую производители брать